Игорь Мерлин -ком представляет Привет дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин Годы идут и уже давно пора взяться за голову, а не за живот И круто стартануть в сторону достижения нужных и важных целей Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается И быстро стартануть получится не у всех, постоянно что-то мешает я провожу много консультаций на темы денег, бизнеса, масштабирования доходов и там много еще чего. И у меня накопился большой, как я называю, клинический опыт в этом деле. Плюс за многие годы статистика поднабралась нехилая. И вот они топ 5 причин, чего вы не делаете, чтобы с деньгами у вас стало все в порядке. Меня зовут Игорь Мерлин. Я наставник по масштабированию доходов для предпринимателей. Записывайтесь на диагностику по ссылке под этим видео. Те, кто посещает мои занятия, занимаются в моих мастер-группах и обучаются у меня индивидуально, практически все они пришли ко мне именно по этим причинам, у них вот это не получалось, не делали они этого. И что же это за причины? Итак, первое. Не принято решение стать счастливым, богатым, здоровым, успешным, свободным. И не нужно мне возражать, некоторые скажут, что я приняла решение уже давно, и оно мне очень сильно э, помогает, оно очень твердое. Это самообман. Решение это не просто умозаключение, это нужно делать, ну вот что нужно делать, зарядку. Это определенные действия, которые подтверждают принятое решение. Второе. Вы действуете самостоятельно, и у вас нет наставника, который может вас контролировать и направлять на путь истинный. Нормальная причинка. Третье. Недостаточный масштаб цели. Вместо купить велосипед нужно взять цель побольше. Построить велосипедный завод. Четвертое. Отсутствие системности. Ну, а, некоторые думают, как бы вот одним ударом рубануть бабла вместо того, чтобы строить машину для денег. Пятое. Неправильные цели и отсутствие соответствующих планов достижения. Ну, либо хочу завтра миллион евро до неба, либо куплю квартиру в десятом году. Конечно, дорогие друзья, это далеко не все, что вам мешает. Однако, корректное внедрение данных рекомендаций приблизит вас намного ближе к собственному миллиону долларов. Понимаю, что это сделать непросто. Для этого придется делать то, что вы еще не делали. А как у вас обстоят дела с вышеизложенными пунктами? Напишите, дорогие друзья, в комментариях, что вы хотели бы изменить и улучшить в своей жизни. Хотите узнать, как мои ученики легко справляются при помощи моих авторских методик и моих практик? Заходите на мой телеграм-канал, ссылка под этим видео.